всем привет сегодня я буду продолжать играть террарию и сейчас я убью глаз ктулху кажется я убивал уже его или нет но в общем все равно посмотрите потому что я не помню вроде бы я не убивал может быть это просто очень старый видос может быть я давно это не было типа я давно не играл уже и потом я попробую может быть пос... пойти короче в ад и на скелетрона. но это я так рассказал План видоса, вы можете сразу перелистывать Те моменты, где вам будет интереснее смотреть Я решил не ускорять глаз Потому что и так Хочется показать босса потому... Босс прикольный Босса новой атаки в, хард... Ой, в эксперт режиме В эксперт режиме, да У меня новая броня, то чтобы уронить Выстрелами Вот Но почему-то, почему-то мне выпал такой крафт оружия, что скорость замедлена 25% И урона я наношу, получается, на 25% меньше, по сути Скорости меньше, урона тоже меньше Это очень плохо, это просто отвратительно Так, ну посмотрим, может быть, что-то он обнаглел уже Все, он, пох... походу, перешел в хард мод, Ой, во вторую фазу свою экспертную атаку использует теперь Ну, мои сапожки Гермеса меня спасает, как-никак так, назад бежим. Отлично. Скоро он, в общем-то, помрет уже. Так, ну что? Еще чуть-чуть осталось. Наверное, следующий видос... Давайте, вы проголосуете сейчас. И посмотрим, сколько... Ой, какое видео выпускать? Вот здесь вот справа вышла аннотация, и вы, короче, просто голосуйте. Посмотрим. У меня есть интересная идея. В общем, может быть, вам что-то из этого понравится. Так, босс практически помер уже. Кстати, первая попытка была такая, что мне не хватило вот таких вот где-то 20-30 пулек. Я бы убил его. А мечом попасть по ним не смог, потому что у меня не было хп. Все, босс уже помер. Я сейчас открою вот этот мешочек. Кстати, мешок очень красиво выглядит. Ну, давай, открываем тут. Нет, лучше надо до дома набежать. На всякий случай. Так, все. Поставим факела сразу, чтобы здесь не спамились мобы, потому что я хочу открытие в тишине и спокойствии. Этот, этот эм, мешок с, первого, с самого первого босса. с моего Будет э, очень такой интересный момент. Так, открываем, все. Отлично выпал бинокль, я не знаю, что это такое. И щит. Щит пока поставим, потому что дает две защиты. И бинокль тоже пока оставим. Нет, бинокль я выложу, потому что у меня здесь нормально. Дружелюбные слизни нам не нужны, потому что, ну, слизень, он наносит мне уже единицу урона. В этом толку нет совсем. Поэтому пускай слизни останутся. День нибудь в сундуке. А сюда поставим щит. Щит тоже бесполезный, как я как понял, я уже сейчас на данном этапе озвучки. Я играю с щитом уже, наверное, часов пять. И щит полное дерьмо. Я ни разу им не пользовался вообще. Во-первых, потому что это неудобно делать на андроиде. На ПК, может быть, это очень удобно. Просто тыкну на кнопку и все. На андроиде это невозможно сделать. А во-вторых, он отбрасывает не противника, а он отбрасывает тебя. В общем, дерьмо щит. Я не советую вообще никому его использовать. Но, возможно, у меня появятся какие-то хейтеры. Потому что, ну, каждый имеет право на личное мнение. И мне, в общем-то, все равно на ваше. Относительно этого артефакта. Потому что мне он не понравился. И вы не сможете никак изменить мое мнение насчет этого. Так, надо бы золото выложить, все-таки 10 монет. И сейчас я покажу вам, я покажу вам несколько быстрых походов в ад, и как именно я получил броню. Как именно я выформлял слитки, вы сейчас посмотрите, да? Печку мне уже удалось случайно получить. Ну вот он, ну, щит, вот это, это что такое? Смотрите, это что? Ну это ерунда, абсолютная ерунда. Зачем он нужен вообще? Раз. 28 урона. Кому это нужно? Если бы он как солнечный щит таранил сквозь врага проходил бы или там я не помню там он вроде проходит сквозь врага это была бы потрясная штука как минимум два червя уже бы пострадали от этого а так сейчас это бесполезная ерунда нам и вообще никак не поможет потому что типа меч у меня не перезаряжается рывки мне не нужны так как у меня есть mount слизня у меня есть сапожки гермеса и мне рывок вот, в принципе не нужен вот, ну и, в общем-то, я не знаю. Давайте сейчас перейдем в ад. в общем, я покажу вам, как там все обстоит как я нафармливал эти, сколько там, 200 руды практически я нафармил. Смотрите, это было очень тяжело. Так, ну вот, я прокопал мир свой уже в разных местах, в общем, если увидеть карту, я как муравейник создал, Он чуть не разбился, кстати. Просто вот так бежим быстренько, пока меня тут не ваншотнули демоны. Бежим, бежим, бежим. У меня есть сапожки от лавы, какие я нашел в джунглях. Нашел в джунглях от жрели, и у меня были хождения по воде. Теперь у меня есть сапожки хождения по лаве. Очень круто, кстати. Вот. И знаете что? Вот. У меня есть меч. А, ты, там... Ой, не есть, а будет сейчас меч. Вот этот адский меч, да? И я знаю, что из него можно крафтить лезвие ночи. А из лезвия ночи уже а, тирамеч. Так вот. Смотрите, там есть такой меч, э что-то с рассветом связано, короче. Я знаю, где найти мурамасу, я знаю, где найти травяной меч, потому что у меня травяной уже есть. Мурамаса находится в, в этом данже. А где найти вот этот э лезвие светы, света или рассвет какой-то, короче, я не знаю какой это Последний меч для крафта нужен. Я не знаю, где его искать. Э в общем, их хотелось бы, чтобы именно вы подсказали мне. Потому что вот сейчас вы подсказали мне, как убить червя. И я вот в следующем видосе уже, ну, в следующий раз попытаюсь его убить. Возможно, мне поможет это. Ваши подсказки. Потому что хочется все-таки взаимодействовать с аудиторией. Это, во-первых, полезно. Во-вторых, ну, я не знаю, как-то правильно. Чтоб, чтобы я не был таким чуваком, который просто пилит видосики и ему наплевать на всех. Подсказывайте лучше мне, потому что, ну, это, в общем, интересно. Лично я так неплохо от снаряда сейчас ушел от этого. Правда, он отбивается все равно, но типа вот какой-то дерьмовые домики попадаются я знаю что вот раньше в домиках попадались теневые сундуки и в теневых сундуках был очень крутой лут хотя мне сейчас сундуки то эти бесполезны но просто я их не вижу где они вообще их нет это очень плохо так вот один поход завершился завершился он довольно удачно хотя я потерял золото сейчас начинается второй поход сразу спрыгиваем опять туда же теперь уже идем наверное вправо хотя лучше здесь надо собрать вот так вот по парочке, по парочке рут. Вот так вот я и собираю. И вот так мне нужно набрать 200 с лишним штук. Сложно. Но я не сдаюсь. Кстати, очень прикольно сапогиедный. До сих пор не нарадуюсь вообще. Я не могу сгореть. По сути. 7 секунд дается. Меня добилась сана летучая мышь. Круто. Я, я должен был убить ее с одного удара. Она меня уничтожила. Так, и давайте я покажу последний поход в ват. Он, наверное, будет такой немного продолжительный. Вот. И потом вернемся уже. Ну не вернемся, а перейдем к скелетрону. Так, здесь остановился, здесь у меня ваншотнула мышь. Опять, кстати, это пролетела тварь. Но теперь у меня есть уже нормальный меч. И вот из этого меча можно сделать. Э, как, как там? грани ночи. Короче, что-то такое. Или лезвие ночи. В общем, интересный меч такой. 50 урона. Я думаю, что вы мне подскажете все-таки. Ну, если не получится, тогда я найду просто в Википедии. Так. Кстати, в этот раз я выпустил не особо много комментариев насчет того, кто угадал. О, что это такое? Сколько монет? 10, 10 золотых просто на халяву получить. На чем остановился станция на том, что немногие пытались угадывать связь аватарки и название канала и поэтому вот те кто те кто пытался я показываю вот они вот все эти чуваки вы молодцы вы очень молодцы старайтесь дальше я покажу остальных кстати никто из вас именно не приблизился к настоящему ответу но я думаю у вас получится в следующий раз обязательно пробуйте дальше это своеобразный ребус. Тут не нужно просто переводить слова в название канала. Вы смотрите именно на аватарку. На шапку смысла смотреть нет, потому что, ну, я просто и так нарисовал по приколу. Сейчас мы распределим лут, который есть, и уже идем к скелетрончику. Я покажу, кстати, у меня уже фул сет брони будет. Огненный. И меч. А еще плосха без у меня уже есть. Так, вот я фул. Короче, это лучший да сет. У меня самые сильные дохартмонное и оружие, и броня. И смотрите, что делается со мной скелетрон. Вы скажете, я дурачок? Я вам скажу, да. Потому что у меня нет медсестры, у меня нет арены. Но, так же не должно быть, смотрите. Он, он еще даже не во второй фазе. Он не стреляет скелетами своими, у него руки целые. Он просто одной рукой сносит мне 20 хп, а головой 100. Это же ненормально вообще. Смотрите, что это? Если бы у меня были пчелонаты, возможно было бы полегче. Давайте в следующем видео я попробую пчелонат накопить, перейти в хард мод, убить скелетроны и убить червя. Если вас такой видос устраивает, то пожалуйста. Всем спасибо за просмотр, всем пока.